Пыша и Рыжик. Жила-была белка Пыша. Жила она весело и радовалась жизни. Вот весной у Пышки появился бельчонок. Долго думала мама-белка, как его назвать. И, наконец, назвала Рыжиком. Каждый день она ходила в лес и брала с собой большую сумку. Возвращалась Белка вечером и приносила много продуктов. Орехи, разные ягоды, грибы. Однажды мама ушла в лес. Рыжику стало скучно, и он решил выйти погулять. В лесу текла жизнь. Летали бабочки, пчелы, жуки, комары. И вот один комар укусил рыжика. В нос. Бельчонок испугался и спрятался в дупло. Комарам стало так смешно, что они попадали на землю. С тех пор рыжик не любит природу и считает, что она зла. Детеныш дождался Белки. Для него был сюрприз. Пыша нашла такую шишку, что хватило бы на всю зиму. А Рыжик все рос и рос. Так пришла зима. Бельчонок опять вышел из дупла. Везде лежал белый, чистый снег. На нем не было ни единого следа. Разговорчивые синички пели песни, На рябине сидели снегири, пылая своими ярко-красными грудками. И Рыжик понял, как красива и добра природа.